Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Сегодня я установлю на Santa Fe 13 2013 -го года Android-магнитолу. Особо останавливаться на том, как он подключается, я не буду, потому что таких видосов на моем канале уже куча-кучная. Будет особенность, я подключу штатный микрофон к Android. Подключу я его по-своему. Судите сами. Кому-то, может быть, не понравится, но тем не менее. Один из вариантов, вот он. До установки штатная магнитола выглядит вот так и у нее есть bluetooth hands-free и вот на потолке есть микрофон и насколько вы знаете у андроида есть свой микрофон он находится в углу он очень маленький и чувствительность у него ну оставляет желать лучшего так скажем поэтому я уже пробовал менять микрофон на штатный при подключении штатного микрофона вас слышать будут намного лучше, чем с Android. И в данный момент я покажу, как это сделать. Конечно, можно узнать распиновку каждого разъема. И где-то здесь есть выход на микрофон. Я знаю, что многие из вас сейчас меня захейтят тут же, что я лодер, лентяй, не мог распиновку найти. Можно, но на разных магнитолах это может быть разная распиновка. Но я точно знаю, что вот здесь есть... Микрофончик, вот который нам и нужен. Если выковырять эту платочку, то вот этот микрофон. И вместо него нам можно подключить штатный, что намного проще. Как обычно, я буду использовать провод от старой камеры заднего вида. Он экранированный, помехозащищенный. Единственное, что тут, конечно, больше жил, чем надо, но, тем не менее, использовать его можно. Красный провод для питания. Откусываем. А Желтый в экране оставляем. На этом микрофоне есть полярность. Обозначена она плюсиком. То есть плюс, плюсиком обозначен плюсовой контакт. Микрофончик вот такой вот маленький. Вот. Ну, Можно его куда-нибудь использовать в другом месте. А сюда мы подпаяем проводочки. Вот так. И теперь, чтобы... Аккуратно, правильно вывести его, и чтобы он не отрывался у нас каждый раз. Можно открыть корпус. Вот, и здесь есть место, куда его протянуть можно. Так, ну Сколько кабеля понадобится, потом отмерим. Сейчас в данный момент я протащу его весь. А дальше будет видно. Так, засовываем его в корпус. Вытягиваем. Так, сажаем на место. Так вот и закрываем. Вот теперь нужно вытащить его где-нибудь через отверстие вентиляции. Ну, то есть все, и, и остается только собрать и установить. Можно здесь снабдить разъемом, например, 3,5 джека или что-то подобное RCA. Рамочка вместо штатной вот такого плана. Устанавливаем сюда наше устройство, вот оно становится сюда очень четко, так и фиксируем. И вот зафиксировано и можно устанавливать. Перейдем в машину. Так, в этой машине начинается разборка с удаления воздуховодов. То есть надо аккуратненько пластиковым инструментом поддеть воздуховоды и вытащить их. Задача непростая, но необходимая. Так. Вот. И второй также. Затем откручиваем саморезы. И вынимаем штатное устройство. Пока отложим в сторону. Так, на купленном устройстве разъемы подходят к этим, но на разъем на этот приходит еще и штатный микрофон. Вот выяснить где он, сейчас нам и предстоит. Если открыть боковую обшивку стойки, то здесь э немного убрать изоленты, увидим. Экранированный кабель вот он идет и с него идет три провода, которые идут на магнитолу вот эти провода и есть микрофон для того, чтобы его обнаружить на магнитоле нужно подключиться к контактам, которые идут на ответной части разъема и вызвонить их на разъем магнитола Вызваниваем сначала все. Хоть какие-нибудь. Так, вот раз есть. Вот два есть. Так, какого цвета они у нас там? Зеленый, коричневый и белый. Так, сейчас подключим еще на белый. Так, белый. Здесь есть. Зеленый. Зеленый здесь. Зеленый здесь есть. И коричневый или черный с оранжевой полосой. Вот он. То есть получается а, вот он, черно оранжевый. Это экран. То есть получается это на массу просто идет. Плюс и минус микрофона это зеленый и белый. Кто из них плюс, кто минус, пока нельзя. Не знаю. Но подключим, посмотрим. То есть нужно подключить на этом разъеме. Вот этот зеленый и белый. Это микрофон. Вот они сразу после питания. На разъеме, который будем подключать, эти провода отсутствуют. То есть эти пины пустые вообще. А масса подключен к массе звука. Итак, я сейчас поработаю немножко с Попробую наугад. Вот провод, который мы вытащили с микрофона. Я его подключу. Ну, чаще всего, я как бы, насколько я знаю, по стандарту плюс у нас в верхнем ряду разъема. Значит, зеленый, скорее всего, плюс, белый минус. Надеюсь, что это так. Потому что все остальные распиханы примерно так же. Итак, красный провод, как вы помните, лишний. Так, вот желтый у нас сигнал, а экран у нас минус. Значит, желтый соединяем с зеленым. Так, а белый соединяем с минусом. Теперь подключаем основной разъем, так, динамики. Так, микрофон у нас получается подключен. Теперь остается подключить камеру заднего вида. Так, вот она. Так, сигнал заднего хода подключается на бэк. Бэк сейчас найдем. Вот он, коричневый провод. Так. Ну и, в принципе, сейчас можно проверить, что получилось. Затем останется только установить антенну GPS, антенну 4G, Wi-Fi. Так, и USB разъем. USB разъемы. Я закину в перчаточный ящик. бордочок. Итак, первое включение. Так, загрузка достаточно быстрая. Так, попробуем извлечь какой-нибудь звук. Звук есть, радио работает. Так, теперь надо попробовать позвонить. Так, для этого нужно соединиться с Bluetooth. -ом. Так, есть подключение. Итак, проверяем телефон. как у нас работает микрофон? Алло, Алло как вы меня слышите? А вот, слышу очень хорошо. Да. Вот, это очень хорошо. Спасибо. Вот Микрофон работает, штатный Он находится прямо над головой Вот здесь То есть Слышимость от него очень хорошая Остается только Вставить ушки Ну провода уложить как положено И вставить Воздуховоды Ну и в принципе будет все Готово Если вам понравилось видео Поставьте лайк Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи!